Жили-были стар... старик со старухою. И как-то раз говорит старик старухе, "Из бабка колобок. «Из чего ж мупита муки -то нет», Отвечает бабка. А старик говорит, «По коробу поскреби по сусе компаники, и тогда у тебя муки ино берется». Старуха пошла, и по коробу, по скребула, по секом помела, И набралось у нее муки. И поставила она его из печи. Потом поставила на, сту, на окошко посту. Букеты оставляйте в коридоре. В мой будуар их лучше не вносить. Опять Откуда натащите своих гортензи вялых. И лепестками всюду на совете. Я, я так божественно так сегодня, пела, сегодня пела, Примерно так же, так, как и танцевала. И интервью давала так дерзко, дерзко смело, А в это время гладью вышивала, Варила крэмбруле, Прочла Толе и Фрейда по паре глав. Углем корабль, снимающийся с Рейда, в деталях срисовал. Двум маргиналам, сбившимся с пути, В онлайн-трансляции смысл жизни возвращал. Снялась в кино, потом сама снимала. Пока артхаус загружался на YouTube Я для квартета опус накидал, Подруге помогла по громкой связи, Чтоб вышла она замуж наконец. Для этого пришлось с ней проработать Все травмы, что копились с детства. По поручению местного гринписа, ворон, сорок, и перелетных уток, «Уток под, под патронаж, патронаж взяла, Их сытно накормила, И, и, на и пару злободневных острых шуток Стендап, стендап вечерний тут же сочинила. Смеялась долго. И совсем забыла, Что мне еще из гипса стал толстого, толстого лепить, Отредактировать рассказ, подправить повесть, повесть Стихно строчить, а главное — Все это повсеместно в сторис Успеть к полуночи залить. Все подношения ставьте в коридоре, и фрукты охладите, А то натащите опять гранатов жухлых Или шампанским теплым напоите.